Жил на свете добрый доктор Айполит, если захвораешь мигом исцелит, раз пришлось поехать в Африку, ему оказать мордышкам помощь на дому. Сюда нужно смотреть и слушать, что я говорю. Неинтересно, значит, пожалуйста. 109 да, Комиссия на столу проходит, на 10 дом просто. Я Это второй этаж. Держи, Сегодня 13-й, наверное, 8-й, Чуть-чуть. Хочу качать, показать качать, потом. Я вы倒ожу, Это ужас. Я понимаю, Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? Идем, идем, иди, иди, вот так. Что такое серьезно?